Любая эгрегориальная среда, не, любой эгрегор, формирующий эгрегориальную среду, всегда существует только лишь по двум причинам. Первая причина, у него есть инфа, в его ядре есть информационная компонента, которую мы называем идеей, и эта идея получила способность распространиться на большое количество сознаний живых, способных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 финансовые, и социальные институты, государства, религия. И выше всего этого находится непосредственно отман непосредственно сами. Именно по количеству включенных членов,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 доминантным эгрегором и занимает иерархические позиции, которые называются религия, самые высокие иерархические позиции. А, информационная компонента очень велика, и количество членов N а, в него очень сильно включенные, то есть очень сильно, и большое количество эти, этого N а, в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 которые, по сути, и вбирают в себя в большей степени этот коэффициент силы, занимаясь перераспределением уже чеч среди своей паствы, исходя из принципа, соблюдает он заповеди, соблюдает правила, соблюдает принципы воцерковления или не соблюдает. Это я вам рассказала для чего? Для того, чтобы вы понимали, чем сильнее божество, которая является вашим куратором и покровителем, тем в большей степени у вас возможность увеличить свою бытийную массу сообразно тому коэффициенту силы, которым он обладает по праву. Единственное условие это включиться в него напрямую, минуя всякие культы. Следует сразу вас огорчить, да, что в канал победителей, канал световой канал, канал э, богов, сформиру, сформиру, сформира, ф, которые сформировали религии и государства, могут соединиться только те люди, которые в проявленности определены, как люди канала Феба. То есть вот у них, скажу, называется прямое право.